Давай, утро настает В тот день сказала солнце, как обычно Сказала мне моя байдарка Пора к северной земле Сказали весла, мы готовы Работать много дней подряд Акулы честно обещали В моей байдарке днище не прогрызть Пора к северной земле Сказали, волны мы поможем, Сказали, пальмы обещаем, Мы сниться хотя бы два раза в неделю. А север он не хуже юга, И все равно куда плыть, Когда понимаем мы друг друга, Есть с кем поговорить. И вот я с юга плыву на север, И хочу отыскать. Того, кому смогу поверить Того, кто сможет понять Плыву к северной земле Плыву мне долго еще плыть И вот земля, и путь окончен Привет, северная земля Привет, а она молчит Наверное, совсем замерзла или очень тяжело больная, Или просто не умеет говорить. И с кем я буду говорить, Живя на северной земле? Живу на северной земле, Молчу на северной земле. А север, он не хуже юга, И все равно, куда плыть.